Добрый день, уважаемые подписчики, друзья! Сегодня бы хотелось представить в обозрении вот такую вот такую посылочку, которая пришла из Китая, с Алиэкспресс. Это комплект видеонаблюдения, бренд ЗОСИ, или ЗОСИ, как там правильно у китайцев, непонятно, неизвестно. В общем, вскроем, посмотрим, что там есть. Сразу скажу, что что-то брякает вот здесь коробочки что-то видимо неплотно либо в коробках что-то тоже неплотно лежит посмотрим распечатываем комплект извиняюсь комплект видеонаблюдения планируется устанавливать на дом мы хотим Обезопасить себя, своих детей, чтобы все это записывалось. Внутри большой коробки вот есть две таких вот маленьких коробочки. Одна какая-то немножко подмятая. Здесь подразорвана немножко. С этой стороны видно. Так, что в первый Смотрим. Первую коробочку... Комплект наблюдения включает в себя сам регистратор. Как его называют? Регистратор. Инструкция. Инструкция у нас, да, даже на русском есть. Будем разбираться, смотреть инструкцию в сторону. Это сам комплект. Сам сам ресивер вроде бы запакован качественно никаких мятин, никаких подрывов, порывов, ничего нет. Регистратор. Нет, не в нем. Регистратор я заказывал без жесткого диска, поскольку жесткий диск у меня есть. Регистратор вообще поддерживает. Жесткие диски до 6 терабайт Вывод изображений на телевидение HDMI Либо на монитор VGA Ну, мониторы HDMI тоже есть, конечно Можно подключить в паре И HDMI, и VGA Будем пробовать Не видно, да, ничего показываю, не видно HDMI и VGA аудио входы некоторые камеры имеют при себе аудио запись 2 usb порта сетевой порт питание это я не знаю что это такое зелененькие такие штучки вот регистратор оснащен 8 входами видео входами можно подключить 8 видеокамер, веб-камер. То есть он поддерживает не только цифровые камеры, а также аналоговые. Разберемся потом. Ну, такой простенький, довольно легкий ресивер. вот пока в сторонку. Дальше я расскажу про него поподробнее. этой же коробочки. Есть еще одна коробочка. Что здесь? здесь у нас присутствует блок питания для питания ресивера и мышка небольшая мышка. Больше здесь ничего нет. Есть еще какой-то коннектор для подключения чего-то, не знаю чего. Здесь больше ничего нету Переходим. Отправим наклеечки сразу же здесь. Варнинг. Можно наклеивать по самим камерам здесь уже на английском нет, тоже русский язык присутствует как их устанавливать и так далее комплект монтажа комплект монтажа есть еще один блок питания как я понял, один блок питания питает сам ресивер выписывающий вот этот а второй блок питания питает камеру через вот такой проводочек который подключается к блоку питания и после этого с помощью вот этих вот 20 метровых кабелей запитывает камеру каждую из камер одно питание второе сигнальный кабель самого снятия видео наблюдения. блок питания 4 как сказать комплекта 4 бобины 20 метрового кабеля для подключения собственно самих камер к ресиверу Видимо, сами камеры Камеры Сейчас мы замерим Какие они по длине Камеры выполнены Из пластика Кто-то писал в отзывах На этот товар, что Камеры сами, корпус камер сделан из металлический то есть либо дюра алюминиевый корпус либо алюминиевый семнадцать сантиметров шесть сантиметров в диаметре Достаточно выполнены вроде бы аккуратно. Регулировка есть какая-то у них. Должна быть регулировка. Нужно смотреть и читать. Здесь регулируется самим болтиком, шурупом. А, да, вот так фонарик вот откручивается. Это крепится сначала, а потом уже камера прикручивается к ней. Камерам требуется 12 вольт напряжения постоянного тока 500 миллиампер. Камеры снимают в режиме разрешения. 1280 на 720 НТСК Также есть еще 4 вида 4 режима записи Они описаны, я их не помню Режимы записи устанавливаются как вручную Можно установить расписание записи Также можно установить как детектор движения То есть установить камеры на так чтобы они срабатывали на движение и записывали только в определенный момент когда чувствуют улавливают какое-то движение вот в принципе да и все оставшиеся четыре камеры три камеры мы наверное быстренько сейчас снимем ускорим все это дело чтобы не доставать Достану, посмотрю визуально, чтобы они были в порядке. в порядке. Давайте попробуем подключить туда жесткий диск. У меня есть жесткий диск на 1 терабайт. Откручиваем 4 винта. Два винтика по бокам, два вин... винта сзади. верхняя снимается достаточно легко как видите особо ничего такого сложного здесь и нет одна платка кто-то говорил что нужно доставлять вентилятор охлаждения но ну, в ходе эксплуатации будем это смотреть если будет перегреваться поставим Вентилятор охлаждения, обычный от компьютера. SATO подключение. Жесткий диск. Уже специально для жесткого диска сделаны прорези, чтобы он охлаждался. Видимо, он крепится также. Специально вверх сделано его. жесткий диск подключен. По-хорошему его прикрутить с обратной стороны. Чтобы он там не болтался. Все. Закрываем прыжку. сложного нет. Также забыл добавить, жесткий диск можно использовать не как, не только три с половиной дюйма, также есть крепление под жесткие диски номинал форм-фактором два с половиной дюйма. То есть я сюда поставил жесткий диск три с половиной дюйма, как от обычного компьютера. Но также можно использовать жесткий диск от ноутбука с подключением SATA. У камер существует несколько режимов, режимов передачи цвет, цветности. Это дневной режим, полная цветопередача, ночной режим и просто черно-белый режим. То есть можно выставить просто черно-белый, он будет снимать черно-белый, но в основном все снимают цветным. Также у камер есть инфракрасный фильтр. Встроенный, встроенный инфракрасный фильтр с автоматическим переключением. То есть при наступлении темноты инфракрасный фильтр улавливает что нужно переключить режим он его переключает соответственно ночью камеры снимают в черно-белом режиме с инфракрасной подсветкой количество инфракрасных датчиков 24 написано что 24 и зона действия камер 20 метров будем проверять будем смотреть будет часть 2 Будем тестировать, как они будут снимать уже установленные на помещении. Камера используется вне помещений, внутри помещений. Также работают в любую погоду и в любое время суток. Питание, я уже говорил, что 12 вольт. Питается от блока питания. Вес одной камеры 285 грамм. Также я указывал, что длина кабеля, который идет от ресивера до камеры, составляет 20 метров. Что хочется еще сказать о самом ресивере. Формат видео он записывает PAL или NTSK. Количество видео входов 8 штук, аудио 4 входа разрешение я уже рассказывал но ну, стандартное разрешение выставлено 1280 на 720 но вообще написано что можно выставить 1280 на 1024 это тоже мы все проверим три USB порта один USB порт спереди два USB порта сзади то есть один на передней панели и два на задних на задней панели существует локальная сеть можно к этому ресиверу подключить Wi-Fi роутер ну, то есть чтобы был интернет на нем можно смотреть эти камеры онлайн при наличии интернета то есть находитесь вы где-то в одном городе виде, видеонаблюдение установлено в другом, вы можете через приложение на мобильном телефоне оно существует как в App Store так и в Google Play через телефон напрямую подключиться к, к своему к, к своему ресиверу и просматривать что у вас происходит э, там на работе дома хоть где где вы его установите тем самым если на телефон установить дополнительное приложение которое будет записывать э, грубо говоря рабочий стол так назовем его то вы можете как бы если даже его украдут воры, то у вас будет запись сохранена на телефоне, все будет видно. Ну, не дай бог, конечно. Вот, что еще хотелось сказать. Запись происходит цикличная. При записывании более новых записей, старые записи удаляются автоматически. Есть три режима записи. А, про режимы записи я говорил, что можно вручную установить по расписанию и по детектору движения так можно сохраненное видео, которое хранится на жестком диске скопировать напрямую на флешку либо через также подключиться к веб интерфейсу вот этого ресивера и также вытянуть оттуда видео необходимое сам ресивер без жесткого диска весит полтора килограмма, то есть достаточно легкий детектор движения Работает следующим образом, когда он улавливает какое-то движение, он э, включая, включает режим записи и записывает. Также может можно настроить уведомления по e-mail, либо отправки смс на телефон, что какие-то движения происходят. Также хочется добавить, что производитель говорит о том, что данный продукт может работать э, в любое время года, в, в любую погоду. Будь то дождь, ветер, снег, вьюга, ну и так далее. То есть посмотрим, как он будет работать. Мы живем в Сибири. У нас холода бывает до 40 градусов. Будем смотреть, как будут работать камеры. Ресивер будет стоять в тепле, а камеры, конечно же, мы планируем поставить на улицу. Сделать по периметру, чтобы, он, чтобы они снимали дом. Будем смотреть, разбираться. Посылочка шла примерно две недели, чуть больше, дни 15-16. Продавец, вроде общительный. Если интересно, я могу оставить ссылку на этот товар. Я его брал недорого. Посмотрим, как он себя покажет. Чуть позже я соберу, просто подключу все. Хочу посмотреть, как он будет... Работать хотя бы на одной камере. Просто тестовый режим, тестовый запуск. Я тоже это все покажу, сниму. И далее будем устанавливать на объект. Запускаем ресивер. И камеру. Камеру одну хотя бы. На экране можем видеть заставочку. очень тихий не шумит шумит слышно как только жесткий диск крутится и все конечно угол обзора небольшой. Можем включить на ну, полный экран. Как его растянуть на весь экран. В общем, разобрался я, как растянуть изображение на весь экран. При первом включении регистратора он попросил меня ввести пароль. Я его ввел, после чего потом перезагружал. Сейчас вот опять загрузил он при загрузке сразу просит вот этот пароль. Прежде чем делать какие-то манипуляции, нужно ввести вот этот пароль. В общем, можно растянуть любую камеру как на один экран. Ой, на, ну да, как на один одну камеру на весь экран. Вот так. так это другая камера. То есть делается это правым, правым кликом мыши по рабочему устройству. По рабочему столу, по программе, выбирается, здесь плохо будет видно, один. Если один, здесь можно любую камеру из 8 выбрать. Если мульти, здесь выбираем, допустим, один из четырех. Вот, допустим, выбираем. Либо, ну, здесь вариации пять-восемь, один-шесть, семь-восемь. Если нужно все 8 камер, вот так вот делается. Можно сделать... Дальше сделаем. Можно сделать вот таким образом. Один одно окно поболее. Допустим, которое камера нужна в более крупном формате. Мы делаем вот так. Можно их перетаскивать легко между собой, менять местами. Сделаем как было раньше. Вот. Подключил я в общем две камеры, пока пока что в офисе отключил две камеры вот они смотрят. хочу да хочу продемонстрировать еще как они включаются в ночной режим присутствует некий щелчок вот я сейчас выключу свет и сработает датчик датчик ночи Вот, все, включились, вот они светят. Естественно, сразу изображение стало черно-белым. Видно, не видно? Видно. Я сейчас сделаю следующим образом. Я сейчас вот эту камеру выведу. Мульти. Вот так вот. Ага, одна поймала почему-то цветность. Так. Мы сейчас перетащим ее вот сюда. Вот включилась. Вот черно-белый, вот цветной. В общем, не хватает ему темноты. Он переключает пока одну камеру. Вторая не хочет. Вторая. В общем, достаточно все ярко, как бы видно в ночном режиме даже. Включаем свет. Камера переключается в режим дня цветности. Вот такие дела. Будем монтировать на дом. После чего я сниму еще дополнительное небольшое видео. Небольшой обзорчик, как они будут снимать. Будет небольшой опыт. Будем рассказывать вам. Спасибо, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!